Странный твой чудес путь на небо Иисус нам укажет. Я пою сейчас тебе эту песню о Христе. Знаешь, очень люби Теперь идти Но с Иисусом двоем Мне не страшно Я сказал ему да Теперь он рядом всегда С Богом вместе идти Так прекрасно Я пою сейчас Теперь тебе Эту тебе песню о Христе. Христе Знаешь, очень любишь Я возьму с неба любви чуть-чуть и на землю ее принесу. Я возьму с неба и чуть-чуть и на землю ее принесу. И будет сиять, сиять, сиять, и будет сиять любовь моя. И будет сиять, сиять, сиять, и будет сиять любовь моя. Возьмешь с неба ты чуть-чуть, И на землю ее принесешь. Ты возьмешь с неба люпи чуть-чуть, И на землю ее принесешь. И будете я тебя сиять, сиять, И будете я любовь твоя, И будете я сиять. сиять.